Всем привет! С вами Марат, Фундамент СПБ. Сегодня у нас финальный выпуск из Кера про цокольный этаж. Итак, на сегодняшний момент мы завершили все строительно-монтажные работы на этом объекте. Сегодня у нас работает экскаватор, и ребята завершают отсыпку пазух вокруг уже построенного цокольного этажа. Значит, сейчас находимся мы на крае этого цокольного этажа. Ребята здесь уже выводят. Верх участков проектную отметку. Сегодня у нас 3 мая. Стройку мы начали в октябре. Плюс была зимняя заморозка. Ну, то есть общий этап строительства составил порядка 4 месяцев на этом объекте. И сегодня мы планируем эту стройку завершить. Возвели мы цокольный этаж монолитный с чашей бассейна. С разноуровневыми перекрытиями в трех отметках. Также, помимо этого, есть у нас межэтажные лестницы два крылечка плюс межэтажная лестница, которая уходит у нас цокольный этаж конструктивное решение по цокольному этажу стандартная это плита в основании монолитные стены и монолитное перекрытие и гидроизоляция утепление стен, которая выполнена также в два слоя есть нижний слой, который 100 мм экструзии, и верхний слой уже 200 мм экструзии плюс гидроизоляция, которая у нас защищает цокольный этаж от подтопления. Было как бы две задачи. первое построить цокольный этаж для того, чтобы его можно было эксплуатировать и возвести чашу. Без цокольного этажа это было сделать невозможно. Второй момент, ввиду того, что здесь достаточно стесненные условия на участке, здесь уже есть существующий дом и вписать сюда еще один дом, ну достаточно Большой, ну, достаточного размера Для этого решено было сделать цокольный этаж Который частично ушел под землю И над уже этим домом будет строиться Одноэтажный дом с мансардой Который создаст необходимый Жилой объем, который заказчик хотел Здесь получить Вторая задача архитектурная являлась В том, что участок тоже Также имеет перепад высот В пятне застройки перепад высот Составляет порядка полутора метров И для того, чтобы качественный участок эксплуатировать для того, чтобы не создавать лишних подпорных стен, которые как таковые функциональной, ну, какой-то там пользы для именно дома не несут. Они создают просто отдельные террасы для того, чтобы этого избежать и создать дополнительное пространство. Вот опять же, приняли решение строить цокольный этаж, который вписался у нас в существующий рельеф. То есть, вот можно было увидеть, что я сейчас зашел на цокольный этаж с местного, ну с участка который является там существующим рельефом с другой же стороны мы создали полноценный этаж который не является как бы подвалом или подземной конструкцией он является полноценным этажом вот здесь можно это увидеть, ребята сейчас отсыпают также с точки зрения архитектуры почему цокольный этаж потому что есть уже существующее строение данное строение будет с ним неразрывно связано сейчас будет пристраиваться дома для того чтобы как бы не создать два разных по стилю здания не с точки зрения внешнего вида и по высоте и по каким-то габаритам поэтому решено было построить цокольный этаж который будет гармонично вписываться в текущую архитектуру которая уже присутствует на этом участке сложностями еще какими были здесь есть у нас существующее строение которому мы вплотную можно посмотреть вот там вплотную пристроили наш цокольный этаж мы подкапывали здесь э, ниже подошвы фундамента примерно метр двадцать метр сорок мы подкапывались для, для того чтобы заглубить нашу чашу и э, на первых видео можно увидеть строили там подпорную стенку временную на которую основание это опиралась сейчас мы уже возвели стены я сейчас прошелся, посмотрел фундамент существующего дома никуда не ушел нет никаких разрушений ну значит все прошло по плану был такой небольшой риск но ну, который в принципе успешно завершился и никаких там негативных последствий мы не получили от этого Соответственно, ввиду того, что мы вплотную пристроили к существующему дому, необходимо было создать коммуникацию между этими двумя строениями. То есть, э, будет этот дом, есть существующий дом. И для того, чтобы это не было, как бы два э, отдельных дома, живущих отдельно э, друг от друга, здесь возведена была вот такая коммуникация. То есть, это две лестницы, по которым... От существующего дома вот с этой террасы можно подняться вот на этот ярус. Здесь уже будет теплый контур по прямой линии. И также уже в доме по прямой линии можно будет подняться вот на этот ярус по ступеньке. И уже попасть вот на эту основную площадь первого этажа, на котором уже будут э, ну, находиться все жилые помещения. Также помимо этого есть у нас коммуникация сзади. Есть выход из технических помещений на участок и опять же для того, чтобы не было там обрыва или каких-то высоких ступеней как раз там участок планируется под эту отметку и можно еще сзади из дома выйти на нижний ярус через который уже можно двигаться по задней площади. Также этот цокольный этаж чем хорош? Можно спуститься внутрь цокольного этажа по лестнице, которая у нас находится вот здесь и уйти туда вниз и через цокольный этаж можно выйти уже к входу на участок выйти на участок на нижний ярус через который можно также э, ну, либо там, пригласить гостей, либо ну, какие-то хозяйственные дела провести, ну то есть цокольный этаж полноценно связан у нас получается с тремя такими локациями на этом участке. То есть это существующий дом, задняя площадка и передняя площадка. С моей точки зрения архитектор, который работал над этим проектом, очень хорошо понимает эти моменты. Ну, в общем, отработал архитектор очень хорошо. А наша задача была просто это ну, реализовать. Мы разработали проект КЖ, в котором учли все вот эти моменты. Ну, подпорная стена, Грунт с этой стороны, открытая терраса с той стороны, разноуровневые э, перекрытия и лестницы. Вот на этапе КЖ мы этот вопрос решали, ну и выполняли ТЗ архитектора. И, ну, с моей точки зрения, архитектор сделал свою работу очень хорошо. Мы сделали, в принципе, тоже вполне себе э, качественный проект и по нему реализовали задачу. Что еще сказать здесь? Также есть здесь чаша бассейна, бассейн скиммерный, повторюсь. Здесь есть определенные специалисты, которые занимаются исключительно бассейнами. Они выдавали техническое задание на устройство проемов в чаше для того, чтобы их потом не бурить, а именно пользоваться существующими отверстиями. Есть вот такие вставки, они выполнены в разных местах, которые уже будут устанавливаться. Насосы, скимеры, очистное оборудование и прочий момент Итак, спустились сейчас мы уже на землю Находимся на нижней террасе этого участка Можно увидеть, что вот наш сокольный этаж Есть ступеньки, ступеньки, ступеньки То есть, проходя по этой линии, можно уже спуститься на нижний ярус Соколь здесь отлично вписался в эту всю историю Архитектор, повторюсь, молодец, который это все придумал. Ну а мы, собственно, что сделали то, что нам поставил задачу заказчик выполнить. Выполнили цокольный этаж здесь. Значит, вот здесь можно увидеть большой проем. Здесь у нас есть непосредственный вход в цокольный этаж. Через него можно пройти и через э, помещение. Подняться и попасть уже в дом цокольного этажа Либо попасть вот в этот первый этаж Который находится полностью над землей Сейчас здесь лежит куча грунта Но его сейчас ребята спланируют Уберут и у нас здесь будет полноценный этаж Можно увидеть Вот в окно посмотреть Видно там лестница есть да? Вот Как раз эта лестница Мы сейчас стояли с той стороны на этой лестнице По которой можно подниматься наверх Ну, по конструктивным решениям много видео до этого рассказывал и показывал, что как сделано здесь. В принципе, рассказывать здесь, наверное, больше нечего. У кого такие же участки э, и хотите э, тоже как-то ну, качественно использовать свою территорию. Э, обращайтесь во первую очередь к архитекторам, которые понимают данные моменты, учитывают и все их умеют увязать и к качественным строителям которые могут это все хорошо реализовать ваши задумки, задумки архитекторов вот и после этого вы поймете что такое качественная архитектура и будете получать от этого удовольствие. Но мы на этом объекте с заказчиком решили не прощаться. Заказчик, Мы заключили договор на строительство дома. Дом здесь будет из газобетона. Полноценный первый этаж плюс мансарда будет на, над ним. Приступаем к стройке уже завтра. Или даже сегодня. Уже ребята заедут. Начнем возведение стен первого этажа. Ориентировочный срок строительства дома под крышу, я думаю, месяца в 4 мы уложимся. Пока мы снимали ролик, наш прораб Игорь Митрофанов случайно заехал на объект. Мы, собственно, его приняли. Он здесь будет заниматься возведением уже дома. И решили задать пару вопросов Игорю. Игорь, здравствуй, приветствую на объекте. Вот, э, наводим мы здесь сейчас порядок. Вот, э, осталось нам произвести э, обратную засыпку э, фундамента. Э, дальше э, привезем газобетон малой партии для того, чтобы выставить геометрию углов. И на пятницу у нас запланирован, запланирована большая доставка материалов. С учетом того, что участок у нас видовой, красивый, но э, для сподирования материалов места немного. Поэтому э, первой доставкой у нас будет привезено там, 60 чем-то кубов э, газобетона. И в принципе это составит там практически первый этаж, плюс что-то еще останется на второй. Вот э, Объект интересный. Архитектура такая не самая обычная. К тому же э, мы осуществляем пристройку к существующему дому. Вот. В принципе, чем, ну как сейчас э, в строительстве уже чем сложнее, тем интереснее. То есть уходим от обычных квадратных коробок, что в принципе ну, позитивно. Какие-то новые технологии будешь здесь применять? Да, я думаю, что по инструментам здесь будут только технологии Будем использовать белорусский станок для резки газобетона Вот, испытаем, отснимем какое-нибудь короткое видео и похвастаемся Ну, наверное, сейчас больше особо нечего сказать Мы будем ждать вас в гости, когда будет уже что показать на этапе коробки Вот, приезжайте, будем ждать Понял, Игорь, спасибо ну, я думаю, по хорошей традиции продолжим посещение данного объекта. Будем снимать по этапам, как будет возводиться стены первого этажа, перекрытие, стены второго этажа, устройство кровли. Если у вас есть какие-то вопросы или особые пожелания, которые вы хотели бы, чтобы мы раскрыли в наших видео, пишите. Будем стараться ну, на примере этого объекта приезжать и рассказывать, как и что здесь реализуется. Ну, наверное, на сегодня все. С вами был Марат, компания «Фундамент СПБ». Спасибо, что смотрите нас. Всем пока! Это как этот, один оператор нас снимал. Там Леха Александров, он его снимал, он говорит... Для меня был шок. Я, говорит, всегда представлял прораба, это, говорит, какой-то мужик с красным лицом, там, с перегаром, который через слово матерится, я, говорит, всегда представлял такого прораба. А тут, говорит, нормальные, приятные ребята, молодые. Да. Леха еще такой же, смазливый немного. Что да. такое, говорит. Я, говорит, в шоке был. я не видел. Да, да, я, говорит, не представлял, что такие стрелочные прорабы бывают. Ну, ладно.